Развивающие мультфильмы от умняшки Сегодня у бегемотика Моти день рождения К нему пришли его друзья ежик Голочка, Сова Бука и Жирафик Лонги Всех гостей ждал большой торт А Моти подарки Первым бегемотик открыл подарок Буки Это был вертолетик в следующем Мотя развернул подарок жирафика. Лонги подарил Моте свой любимый паровозик. Ой, какой он красивый! Последним был подарок от иголочки. Ёжик решил подарить Моте пожарную машину. Наигравшись, друзья скушали вкусный тортик, а Мотя загадал желание, чтобы на следующий год у него был такой же веселый праздник.